so Здравствуйте! Всем привет! Итак, опять мы собрались с вами на моем канале Кассандра Астра. Итак, сегодня такое вот видео под названием Подсказки от Кассандры. То есть, смотрите, перед вами четыре поля, 4 фигурки. Выбирайте свое себе. Другое поле, как вам покажется, можете выбрать на кого-то из членов своей семьи или на кого-то из знакомых. И я буду начинать. Выбирайте, пожалуйста. Хорошо. Сегодня у нас участвует в прогнозах, в добыче информации колода Фортуна и астрологическая колода. Ох, уже что-то карты стали выскакивать. Итак, я буду начинать. Так, я вот так буду вот уложить чтобы мне было удобнее да и так у нас идет по по часовой стрелке так положу чтобы может быть там вам чтобы было видно итак информация для тех кто загадал вот этот квадратик квадратик или ромбик как вам удобно но я начинаю итак Карты Фортуна нам, дали, нам задали тему, тему э, актуальности на ближайшие 2-3 месяца возможно. Итак, что же я вижу? Э, особенно для вас, для вашего дома, будет оказываться какая-то помощь. Почему? Потому что, и в том числе, может быть, и вы в ближайший месяц можете чуть-чуть кому-то сделать. Тоже какое-то добро, в хорошем смысле слова. Почему? Это карта благотворительности, это как мы к миру, каким местом, но таким местом и мир к нам, скажем так, да? То есть, но ну, это так как про вас, это говорит о том, что эта тема, эта тема касается, конечно, вас, то есть вы, вам будет помощь всевозможная. В теме карьеры но я бы я не вижу допустим взлета в теме карьеры потому что карта работы карта монотонной работы то есть вот работа она вроде как есть и вот но ну, больших продвижений там я не вижу ну и тема тема каких-то ваших знаний может быть ваших каких-то авторских наработок ваших талантов Тут, возможно, надо немножко притормозить, закрыться, ни с кем, ну, в ближайший месяц точно ни с кем не делиться, ни технологиями, ни своими секретиками, ни вот чем-то таким, то, что... Но то, что для вас может иметь и материальную выгоду в том числе, какие-то тайны мы не раскрываем, тайны семьи, тайны, если дети есть, какие-то болезни есть, ничего не раскрываем. Вот э, такая вот необычная, дорогие мои. Но ну, вот такая вам подсказка от Кассандры. И берем проверочную карту. Смотрите, карта и она и материнство и родственников. Ну вот тут так вот очень интересно. то есть оголится какая-то тема связанная с родней, может быть у кого-то будет беременность наконец-то тот кто ждал в том числе. Ну и обратите внимание на своих родителей, Если у вас родители живы, может быть надо им вот, им чуть-чуть помочь в чем-то, особенно если они живут, далеко от вас или что-то подвести или привести или подарить ну какой-то оказать дополнительное дополнительное внимание теперь переходим к полю вот с таки вот с таким я его немножко называю иногда затмением или солнечное такое оно э, поле итак что же в ближайшее время Сейчас посмотрим, что же вам астрологические карты. Вот, вот то есть, тема, э, характеристика, да. Какая тема? Тема спотыкачей. Видите, ножка бежит, но она как бы ключик, тут кусочек ключика, вот какое-то препятствие, оно для вас или видимое, или невидимое, и вы можете споткнуться. То есть, э, это ситуация, когда вы ощущаете, или в прямом смысле есть такой момент, недостаточное поступление денег вам на какие-то ваши вот даже тут подсказочный у нас идет плохой меркурий сложно поступают деньги или контракт какой-то слабый подписан уже или вот вот как есть но какая-то будет вам подсказка выход из данной ситуации внезапно также у вас стоит защита на ближайший месяц-полтора от удара тока и от, может быть, от каких-то сплетней, в том числе, кстати, тоже. То есть, если произойдет внезапная ситуация, это говорит о том, что у вас защиты будут выставляться по родовой линии со стороны ваших, ваших ангелов, скажем так. И третья карта интересная может прийти какая-то извещение сообщение и такая вот карта интересная, которая говорит, ну вот посмотри, посмотри, может ты сама виновата, может ты сам виноват, ты что-то не доглядела, где-то не доплатила, где-то думала, что так все произойдет, сойдет с рук, вот, то есть, если произойдет не очень какая-то ну, Чуть-чуть расстраивающая вас ситуация, допустим, из-за объявления вам какого-то нового закона или нового чего-то, или нового приказа через начальство. Но вот тут вот подходите к этой теме, я бы сказала, философски. Может быть, какой-то ответ лежит в, в теме, связанной с вашим отцом, в том числе, или, может быть, вот как он бы поступил в данной ситуации, вот или ваш дед по отцовской линии поступил бы в данной ситуации. Может быть, тут говорится о том, что меньше тявкайся, меньше скандаль. А может быть, это говорит о том, что за плечами много чего кому наобещали, не сделали, и сейчас вот как невидимый дядечка на небе. Нажал на кнопочку и у вас тормоза вот эти пошли. Пошли временные, временные тормоза. Того, что вы там где-то наобещали, а люди ждали. И вот это время все какой-то невидимый дядечка слепил. И сейчас, когда вам что-то надо, а вот у вас теперь тормоза там, где вам, понимаете, вам будет там что-то разрулиться. Вот такая тут вот подсказка. Теперь у нас поле под названием «Звезда». Ну, хочу сказать так, если вы будете рады, если кто-то к вам не приедет. Если вы сами куда-то опоздали и не уехали, вы тоже будете рады. Это знаете, как не сесть на автобус, который потом разбился через два часа. Ну, то есть вот карта радости и сложности в дороге, скажем так. Если вы не купите какую-то машину, это тоже вам будет радостно. Вот, вот тут так интересно. Потом, вторая тема, я бы сказала, она больше связана, возможно, с какой-то болезнью, из которой вы начинаете потихоньку выбираться. Это первый вариант. Второй вариант, если какая-то ситуация у вас очень на сердце лежала расстраивала или что-то предательство или что-то подлость потихоньку вы начинаете от этого очищаться вычищаться сбрасывать эти какашки извиняюсь и вот так вот то есть время лечит тут время почти что вылечила, вы почувствуете, как вам легче легче, а когда вы легче, вы как с чистого листа можете начинать и другие отношения, и в том числе не обязательно, если они личные, бывает, что недоверие ну, в сексе идет, или недоверие но ну, с кем строить свои производственные дела, в какой-то войти, извиняюсь, ну вот в проект войти, да? А вот какое-то недоверие, недоверие, а тут раз вы как очиститесь и скажете, нет, это новый этап, я должна, я должен идти вперед. Третья тема. Смотрите, дорогие мои, как интересно. Карта дальней дороги. Или это путешествие, или когда мы переезжаем, и опять что-то не так, опять кто-то застрял, что-то сломалось. Смотрите, дорогие мои, я скажу так, в ближайшие три недели вам точно не стоит куда-то далеко отъезжать. Это для вас может быть очень-очень даже опасно, если вы куда-то не уедете, или самолет переложится, там перекладут, как правильно сказать. Поменяют время вылета рейса, скажем так. Да, вот, вот тут как-то... Но если вы уже через три недели, хочешь не хочешь, вам надо ехать какую-то дорогу, то, ну, дорога которая длинная. Ну что такое длинная? Ну это когда мы даже из одного города переезжаем в другой город. Дальняя дорога. Тут нарисована дальняя дорога. Вот тут, может быть, надо ни с кем не цапаться, ни, э, не ругаться, а ждать от жизни, чтобы фортуна, это карта фортуны, чтобы чтоб вот как бы на вас с неба. Пролилась какая-то удача. Просить удачу. Вы знаете, у кого просить. Если вы не знаете, у кого просить, приходите на мою консультацию в WhatsApp. Итак, и теперь вот это такой кружочек. Я его называю лунный кружочек. Что же там? Первая карта, она отвечает за какие-то свидания. Может быть, это свидание бывает делового характера, когда нам там могут наобещать какую-то супер работу, но потом вы будете ли ее там 200 лет ждать, или потом выяснится, что там совсем другие зарплаты, и как-то так, да. То есть вот какая-то сложность тут есть в теме, если менять работу. Вот как-то так. Какие-то сложности есть посмотрите ближайшие 10 дней особенно я хочу сказать если у вас свидание связано с любовью оно как-то может пройти не так как вам хотелось или раздраженный будет 2 вот вторая, вторая персона на этом свидании противоположный человек который напротив будет сидеть вот тут так потом карта ведьмы дорогие мои какие-то темные силы вам что-то затормозили. Возможно, уже последние два месяца вы попали в такой период, что вот все затормозилось, затормозилось. Я так вот положу, да? Карта ведьма перевернутая. Что с этим делать, уж тут не знаю. Обратитесь к хорошим специалистам, к хорошим людям. Возможно, вы какую-то грязь энергетическую черную навернули э, при конфликте с человеком, с черным существом с черными крыльями за спиной. Так что у вас вот что-то тут есть. Не зря тут и поле Луны. Луна, она немножко к магии тоже относится. И тема любви... Очень интересно, что значит тема любви для тех, кто уже в отношениях, или ну, или, допустим, больше семи месяцев, как познакомился. Если там какие-то сложности вот тут идут, может быть, какие, как будто, знаете, магические, когда мы ругаемся с любимым, с любимой на пустом месте за фигни просто, из-за того, что, что там ругаться, там нету темы по факту, да, а вот мы ругаемся, ругаемся, вот, поэтому у вас такой период сейчас, в ближайший месяц, очень штормящий, Смотрите, вроде спокойная карта, потом опять демон. Демон выползает. Что вам тут посоветовать? Не выходите со своей дистанции, если вы с этим, со своим человеком, со второй половинкой, ну, как сказать, напланировали что-то наперед, идите вперед, выполняйте далеко идущие, уже намеченные планы. Чтобы вот какие-то какашечки какие-то, вот кто-то завидует или подлянки вам делает. Чтобы из-за них не разрушился ваш путь вперед и не разрушилось ваше гнездо. Вот, дорогие мои, было такое вот достаточно короткое видео. И... Не забывайте, до 2 июня у меня происходит конкурс на бесплатную консультацию 40-минутную на различных три вопроса. Различных. Хотите на картах, хотите в астрологической карте, как астролог вам откомментирую. Вот. Для этого надо написать три комментария под любым моим видео. Я все фиксирую. Вот, и будет два, вот, у меня будет два первых места, скажем так, чтобы не было каких-то людей, кто расстроился. И, и до встречи на моем канале. Удачи вам!